всем привет ребят вы на канале антон ларин сегодня у нас новый выпуск в котором я покажу самые невероятные средства передвижения от которых вы будете просто в шоке я вас уверяю перед тем как я начну рекомендую проверить подписку на канал и конечно же жду от вас лайк также запасайтесь чем-нибудь вкусненьким и присаживайтесь поудобней впереди вас ждет еще 20 минут моей болтовни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 А дальше у нас просто нереальный мотоцикл для настоящих гонщиков. Выглядит он просто огненно-бомбически. Дизайн, конечно, остался немного в прошлом, но это не суть важно. Особое внимание следует уделить колесам. Смотрите, переднее колесо лишено спиц, а заднее закрыто, поэтому про него ничего сказать нельзя. Переднее же могу прокомментировать. Спицы в колесах помогают улучшить амортизацию и не чувствовать всякую мелочь на дороге. Если этих спиц нет, то водитель буквально прочувствует каждый камушек. Но красота требует жертв всегда, так что думаю, это можно и перетерпеть. Итак, просто посмотрите на эту крутецкую подводную лодку. Я считаю ее просто бомбической. У нее безумно странная форма, но это даже прикольно. Водитель сидит в такой прозрачной сфере, благодаря чему на такой лодке можно опуститься под воду и смотреть на разных рыбок. Кстати, огромный фонарь все хорошо подсветит, так что посмотреть на подводный мир точно получится. А еще сама подводная лодка просто офигенно светится под водой. Вот правда. Кстати, там два места, так что если захотите взять с собой друга, то у вас точно получится это сделать. Или можно пригласить кого-нибудь на свидание. По-моему, эта штука романтика и так и веет. Какая шикарная машина! По сравнению с остальными тачками она выглядит, ну, очень маленькой. Но, кстати, несмотря на свой размер, она офигенная. Необычная форма, сочетающиеся между собой цвета, дают на выходе какой-то особый стиль.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 Боже, это правда, какой-то танк, извините. Это нереально странно и круто одновременно. По-моему, эта штуковина точно для тех, кто хочет выделиться и обратить все взгляды на себя. Это так странно. Мотоцикл передвигается на одном колесе, если его можно так назвать. Это не совсем колесо, скорее гусеница. Да, прям как на танке. Ну, вообще этот мотик нереально крут, особенно внешне. Все эти детальки, выставленные на ПК, столько украшают мотоцикл, нисколько его не портят.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 Окей, смотрится эта тачка просто нереально. Дизайн, думаю, вы и сами в состоянии оценить. Сразу видно, что над ним заморочились. Мне нравится этот нежно-голубой цвет, который использовали при покраске машины. Кстати, некоторые элементы машины светятся в темноте, что выглядит правда здорово. Мне кажется, если бы они вмонтировали колеса в корпус машины, ну мы уже видели тачку с такими колесами, то смотрелось бы еще круче. И есть еще одна безумно крутая деталь – открытие дверей.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 Кстати, мотик с прицепом – это правда что-то новое, такого я вообще никогда не видел. Выглядит как какой-то гастрольный автобус. Ощущение, что там кто-то сидит и поправляет макияж в ожидании своей сцены. Но, кстати, такой мотоцикл меньше обычного грузовика или чего-то подобного, так что ему можно найти практическое применение. Например, мотоцикл может заниматься транспортировкой какой-то мелкой мебели – Иногда люди нанимают огромный грузовик для того, чтобы перевести условный диван. А наличие такого маленького перевозчика могло бы упростить ситуацию в разы. О боже мой, просто посмотрите на этот классный велик с... двигателем внутреннего сгорания? Вы серьезно сейчас? Блин, это выглядит нереально круто. Собрано тоже на твердую пятерку. Прикиньте, такой велик может разогнаться до 45 миль в час.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 Моноколесо? Вроде не похоже. Моноцикл? Ну, почти, уже ближе. Может, мономотоцикл? Честно, без понятия. Это просто мотоцикл, у которого нагло забрали одно колесо, оставив бедолашку инвалидом. Вот пришлось как-то адаптироваться, видимо. Ну ладно, судя по всему, штука реально годная. В магазин сгонять за 10 минут до закрытия самое оно. Ну такой яркий и весьма веселенький транспорт, который придется по душе многим. Не знаю, насколько удобно на нем ездить. Одно колесо тяжело, наверное, балансировать. Но если у вас в гараже вообще нет места, то вот такой вариант стоит рассмотреть. А что, компактно, круто, интересно, не мотоцикл, а мечта. Если вы только что удивленно раскрыли глаза и не понимаете, что же это такое, не переживайте, с вами все хорошо. Мотоцикл действительно выглядит необычно, поскольку работает на сжатом воздухе.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 Блин, ладно, не буду шутить о количестве колес, чтобы не быть очень предсказуемым. А выглядит он достаточно классно. Одно колесо, но оно реально массивное, широкое, думаю, достаточно устойчивое. Возможно, через пару дней тренировок вы сможете вполне себе устойчиво кататься на этом чуде. Но не гарантирую. Прикиньте, эти гении даже умудрились пришпандорить туда фонарики, чтобы вы могли хоть немного освещать дорогу вечером или ночью.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 Короче, корпус чудо-транспорта сделан из какого-то металла. В центре материал, напоминающий обивку дивана. Ну ладно, мне не судить, может сейчас так модно. Но хочу отдать должное, чувак заморочился. Байк работает на электричестве. Даже не знаю, каким гением нужно быть, чтобы собрать такое у себя в гараже. Ну и ладно, очевидно, мне такого уровня не достичь. Как вы поняли, мне этот байк нереально зашел. Ну а что, может внешний вид чутка хромает, но это же не главное. Это велосипед или автомобиль. Может, веломобиль? Да, так и будем его называть. Выглядит он правда странно. Веломобиль маленький, как будто это какая-то детская машинка. Дело в том, что ездить на нем придется фактически лежа. Не уверен, что это очень удобно, но звучит прикольно. Кстати, мне кажется, что водитель чувствует себя просто нереально. Он же как будто лежит в капсуле из какого-нибудь фильма про инопланетян. Эх, хорошо, наверное. Лежишь, крутишь педальки и неспешно держишь руль, разглядывая все кругом. Мечта. Читали Карлосона? Может, смотрели мультик? Неважно, как вы познакомились с этим персонажем. Важно то, что мы нашли кое-что годное. Да, это машина с пропеллером. А вы что думали? Блин, интересно, ему там не холодно? Видно, что его явно обдает воздухом от этого пропеллера. Окей, машина все равно выглядит круто, претензий нет.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 Теперь мечту можно исполнить, ведь рынок уже давно пополнился модельками, созданными по образу и подобию легендарного автомобиля. Этот черный бэтмобиль выглядит правда круто. Даже не понимаю, как кто-то смог придать машине такую форму, но должен согласиться с тем, что выглядит эта штуковина очень классно. Вы когда-нибудь катались на тележке? Наверное, нет. Возможно, кто-то даже предположить не мог, что такое возможно, но... Да. Вот сейчас вы видите реальную тележку, на которой можно прокатиться.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 А этот красивый мотоцикл лучше поставить в сервант и доставать только по праздникам, ведь выглядит он просто потрясающе. Здесь в принципе достаточно его просто увидеть для осознания всей крутости, но я постараюсь сделать парочку комментариев. Вообще мне нравится обилие цветов, принтов и всяких побрякушек у этого мотика, потому что здесь все как-то правильно вписано, предметы составляют одну композицию. Хочется уделить внимание этим оранжевым штукам возле руля, не знаю что это, но выглядит зачетно. Только при быстрой езде они будут развиваться, и покатушки могут быть дискомфортными. Но это не так важно. Да что за мода на одно колесо пошла? К цирке что ли? Извините, что-то меня понесло. В общем, еще один одноколесный шедевр. Что-то подобное я, конечно, уже видел не раз, но все равно хочу сказать, что вообще-то выглядит прикольно. Только колесо очень узкое, наверное, кататься будет очень сложно. Кроме того, видно, что парня заносит то взад, то вперед. Просто у транспорта нет особо продуманных деталей, так как колесо самодельное. Уверен, с этого сиденья можно легко слететь. Судя по всему, материал сидушки скользящий, а никакого ремня не предусмотрено. Идея, конечно, весьма вдохновляющая была, но результат несколько разочаровал. Думаю, стоит проработать некоторые детали, хоть как-нибудь обезопасить поездки, и тогда колесо можно считать восьмым чудом света. Я припас вот такую крутецкую сканию, с которой точно сможет повеселиться любой ребенок. Она безумно маленькая, выглядит достаточно прикольно. Управление здесь не такое сложное, так что ребенок наверняка разберется. Кстати, эту платформочку для грузов можно отсоединить и кататься без нее. Я считаю, что вот такая скания реально позабавит кого угодно, не обязательно детей. Я бы приобрел себе такую, чтобы просто от души посмеяться и покататься. Когда у тебя в гараже стоит не просто игрушка для ребенка, а целый полноценный аттракцион.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 Машина мечты. Это именно про эту тачку. Она выглядит так, будто только недавно вышла из американского фильма о будущем. Не знаю, почему она выглядит как машина из будущего. Возможно, за счет того, что у нее не выделены четкие колеса, но они как бы вмонтированы в сам корпус. И еще вау-эффекты позволяют добиться двери, открывающиеся наверх. Салон машины тоже обставлен достаточно-таки уютненько. По этому поводу мне сказать нечего. Руль автомобиля выглядит максимально пафосно. Уверен, в него втюхали минимум треть бюджета. А еще мне очень нравится, что на эту машину есть что-то вроде чехла. Блин, если бы чехол был водонепроницаемым, то тачка могла бы пережить вообще все. И завершим сегодняшний ролик вот такой тачкой, которая ездит по воде. Я даже не понимаю, каким образом она это делает, но выглядит безумно круто. Мне еще нравится принт рыбьего скелета на двери. Очень-таки символично вышло. Блин, я реально даже предположить не могу, как эта тачка держится на воде. Предлагаю вам написать в комментариях свои предположения по этому поводу. Мне интересно почитать даже самые странные догадки. Так что пишите со спокойной душой свои мысли и ни о чем не волнуйтесь.